то ютубе свобода слова. Ну, сомневаюсь, что-то. Тут нет свободы слова, да? Согласен. Типа, если Twitch идет на такие уступки, блять, просто ждите, что скоро где-то там во главе будет какой-нибудь гей свою политику строить. Ну реально. Так, куда, блядь?